На поле, как всегда, у нас работа кипит. Без работы практически никто не сидит. та -дам! Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в фарминг-симулятор 2000. 19. Нет-нет-нет, ни в коем случае не фарминг-симулятор двадцать а еще пока девятнадцатый, потому что до выхода двадцать второго еще как минимум полгода, поэтому мы сегодня будем, как говорится, работать на ферме 19. В данном выпуске мы поговорим о том, каким же образом производится посев. Сегодня покажу все нюансы, расскажу обо всех важных моментах, на что стоит обратить внимание. А мы, ребятки, начинаем. Погнали. Исходя из той техники, которая у нас имеется на данный момент Мы, наверное, сейчас а, подкатим тележечку туда, да, на наше поле Которое нужно засеять А засеивать мы сегодня будем поле номер 34 Которое находится в нашей собственности Вот это вот а, поле, сколько на нем гектар, ни много ни мало Наше поле составляет 3,86 а, гектара То есть почти 4 гектара, друзья Мы сегодня будем их обрабатывать. Да, вот этот трактор мне понадобится. Да-да-да. Как он называется, этот трактор? Давай посмотрим. Блин, а где название? UMZ-6 Кл. Заводим этого парня. Вот так вот он у нас заводится. И давайте сейчас зацепим какое-нибудь дополнительное оборудование. Так, для того, чтобы нам с вами заправлять наше сеящее оборудование, то есть сеялку, потребуется вот такой вот а, прицепчик. Да-да-да, на который можно будет а, и поставить покупные наши мешки, с которых мы и будем заправлять. Ну и давайте отправляемся в магазинчик, где можно будет купить, собственно говоря, семена для всего этого дела. Вот оно, то самое поле, над которым мы сегодня и будем колдовать. В принципе, границы этого поля нам видны даже так, да-да-да, невооруженным взглядом мы можем их видеть по этому поле у нас не сильно большое, слишком сильно впахивать нам здесь не придется. Трактор, на котором я буду сегодня работать, есть, конечно же, в модификациях, которые я долго и упорно собираю аж с самого релиза фарминг-симулятора 19 -го. Все модификации ты сможешь найти по ссылочке в описании. Да-да-да, переходи смело в описание, там ты найдешь много чего интересного. Так, ну и работать, конечно же, мы сегодня будем в паре, да, с моим напарником Сергеем Александром прошу любить и жаловать. Будем заниматься тяжелой фермерской работой. Да-да-да, одному было бы мне гораздо тяжелее делать это все. Ну и давайте спросим у него, сможем ли мы сегодня засеять это поле, как думаешь? Погода сегодня хорошая, я думаю, мы справимся. Техника хорошая, новая, обслуженная, заправленная. Да, как всегда, Сергей Александрович настроен максимально оптимистично. Я уверен, что мы с ним сегодня справимся. Ну что ж, давайте уже приступим. Конечно же, нам понадобится какая-нибудь сеялка. Давайте посмотрим, какая же для этого подойдет. Но ну, мы, в принципе, уже все решили, на какой сеялке мы будем сегодня засеивать. Не будем брать никаких топанных, изысканных вариантов. Возьмем простую сеялку, также из модификации. Да, вот это вот Astra S3T нам в этом прекрасно поможет. Естественно, покупать мы ее не будем, а возьмем в аренду. Перекрашивать тоже не будем, потому что за перекраску с нас возьмут немало лишних денег, которые, в принципе, нам нужно экономить, да-да-да, для дальнейших покупок, потому что мы не шибко богатые еще пока фермеры, да, и у нас лишнего, как говорится, бюджета на все это нет. Ну что ж, берем мы сеялку в аренду, и я не вижу, где она, черт, а, вот же она. Сейлку нам продали в отличном состоянии, да-да-да, точнее, дали нам в аренду, да, Никаких, как говорится, дефектов мы не обнаружили. Конечно же, эту сейлку нам надо будет заправить. Так, вот он подъезжает. Давай, подцепляй. Подцепали. И давай проверим ящички. Все ли у нас ящички работают? Сейчас посмотрим. Так, открывая одни. Так, это, я так понимаю, у нас отсеки для зерна. Отсеки для зерна чистые. И отсеки... Нет, вот это отсеки для зерна сейчас он открыл. Да-да-да. А это были отсеки у нас, значит, для удобрения. Мы сразу же постараемся. Да, друзья, на этой сеянке можно также и удобрять одновременно. Поэтому она заслуживает особого внимания. И слишком мощного трактора для того, чтобы ее тянуть не стоит. Достаточно будет вот этого вот Белоруса 12-21, который, который с этим делом идеально справится. Так, ну что, загружаем, значит, мы семена. Да, я смотрю, отлично уже Сергей Александрович постарался. Уже, смотрите, целый ковш семян нам тут подвез. А ты где их, кстати, нашел-то? Где, где, где коммунизил? если не секрет? С прошлой посевной остались. Понятно, с прошлой посевной где-то, говорит, остались. Но я чувствую, что где-то здесь подвох. По-любому он где-то на соседском участке, наверное, все это дело коммунизил, но не рассказывает об этом. Заполняем по максимуму. Так, значит, семенами мы сеялку заправили, а осталось заправить, осталось заправить ее удобрениями. Удобрения, конечно же, мы сейчас купим в магазинчике. Вот этот вот большой мешок семян возьмем мы. 2000 литров здесь, 2 тонны семян, да, этого нам точно хватит. В конце концов, друзья, что останется, мы используем на а, выполнение контрактов, за которые также получим денежки и компенсируем затраченные а, средства. Да, все, как говорится, делается а, с умом. Так, ну что ж, поехали, Сергей Александрович, загружаем все это дело в нашу сейлку. Давайте посмотрим, как у нас происходит погрузочка семян. Так, так это у нас не семена, сейчас мы грузим удобрения. Да, вот мешочек с удобрениями. Такой вот. Что хорошо на этой карте, здесь есть халявный погрузчик. Напоминаю, друзья, мы играем на карте «Словацкая э, деревня». Очень крутая карта на самом деле. Да, здесь очень детализировано все проработано. Всего здесь в меру и производств немножечко есть, и отличные поля, то есть такого среднего большого размера. Ссылочка на карту также имеется в описании, все вы там найдете. Все, закрепляем ремнями. Я надеюсь, вот такое крепление ремнем а, и вот такой плюс не даст нашим мешкам выпасть, когда мы их будем транспортировать. Так, ну что ж, друзья, поехали. Ой -ой, ой ой ой ой как же хорошо, что мы это все дело закрепили. Так, ЧП срочно. ЧП, Сергей Александрович, спешите на помощь, у нас ЧП. Отличная работа. Осталось как-то все это дело вывести грамотно. Теперь производим погрузку удобрений в нашу селку Давайте посмотрим. Во, полностью удобрение мы загрузили. И теперь наша селка заряжена а, по максимуму. Ну что ж, выдвигаемся на поле. Ну вот, собственно, а, трактор с заряжен. И сейчас мы посмотрим, как у нас производится посев. На посев уйдет немало времени. В данном случае мы производим посев Овса, Авес нам пригодится потом для того, чтобы подкармливать будущих лошадок и не только. Его можно будет также и продать. Также напоминаю, что мы играем с модом Точное земледелие, который немножко усложняет, как говорится, наши с вами фермерские возможности. Нам нужно более точно следить за показателями своих полей. Это уровнем азота, уровнем pH почвой и так далее. Сейчас же, когда мы производим посев с помощью вот этой селки, мы также вносим в почву еще и азот. Да-да-да. Смотрите, вот здесь, например, у нас уровень азота 40 килограмм на гектар, а здесь уже 100 из 100. 100, то есть это идеальный показатель. Да, вот здесь вот смотрите, табличка нам показывает, где у нас идеально, а где не очень-то идеально. Все можно вот здесь вот посмотреть. Также еще есть вот такая карта. Мы здесь уже произвели анализ до почвы на нашем поле. И мы можем вот здесь вот, кликая вкладочками, посмотреть, где у нас какой уровень PH, либо же азота, либо же вид почвы здесь тоже можно отследить. Ну все, и таким образом мы дальше продолжаем сеять, пока не засеем полностью наше поле. Поехали! Ну и вот так вот выглядит посевная из кабины нашего трактора. Да, все у нас заряжено, все у нас работает. В сейлке. у нас ресурса предостаточное количество, как мы видим. Да, удобрение еще 76%, а овса у нас 53%. Этого хватит, наверное, чтобы проехать еще проходов, наверное, 5 как а, минимум. На поле, как всегда, у нас работа кипит. Без работы практически никто не сидит Нам надо успеть засеять это поле до наступления зимы, дорогие друзья Потому что если мы еще прождем два, два дня или больше То тогда уже сеять будет бессмысленно Там начнутся заморозки Да-да-да А в заморозке в посевной заниматься такое себе дело Ничего у вас не вырастет, когда играешь именно с модами на сезоны Итак, пока мы значит катались, сеяли У нашего трактора закончилась, почти закончилась горючка мой напарник сразу же привез, значит, техпомощь и пытается меня а, заправить. Сейчас сразу же мы с вами и посмотрим, как у нас происходит дозаправка а, вот в таких вот в рабочих условиях именно в поле. То есть не обязательно ехать куда-то на заправку. Вот, пожалуйста, техпомощь, как говорится, вам а, в помощь. Можно заправиться просто в любой точке на карте. Наш напарник включает все возможные насосы, да, все возможные шланги вставляют нам куда нужно, все патрубки в трубки. И мы начинаем заправлять потихоньку наш трактор. Вот, смотрите, заправочка а, пошла. Сейчас заправим своего железного коня и поедем дальше, как говорится, в борозду. В процессе значит, эксплуатации нашего трактора вместе с этой сеялкой мы поняли, что он ее тянет не на самую максимальную скорость. Мы решили значит, попробовать поставить на этот трактор колеса немножечко другие. Возможно, с ними скорость нашего трактора с будет немножко иная. Сейчас мы с вами все это и проверим. Заезжаем значит, на станцию техобслуживания, здесь недалеко в магазинчике глушим наш трактор, отключаем все мигалочки, гасим свет и давай попробуем сейчас поставить на него а, немножко другие колесики. Так, все, в общем, да, ставим задние колесики двойные да, я надеюсь, что это нам поможет развивать большую скорость при пассивной. Вот так вот наш трактор выглядит теперь с двойными колесиками. Ну что ж, давайте затестим его, как он себя будет вести уже по факту на поле. Ну, скорости прибавилось ровно аж до 10 км в час. Я не пойму, почему он не выдает 12 все. Ну да, с двойными колесами наш трактор тянет немножечко побыстрее, ровно на 1 километр в час. Много это или мало, решай сам, дорогой зритель. Я думал, что он 12 потянет. Так, ну что ж, продолжаем наши эксперименты, да, по увеличению скорости трактора, да, да при посевной. Давайте попробуем, снимем, значит, наш с вами погрузчик и посмотрим, насколько же наш трактор станет э, легче без него. Так, не то я отцепил. Как всегда, горе-тракторист в деле. Да, отцепляем, значит, наш с вами погрузчик. Наш трактор становится легче на 600 килограмм примерно. И давайте попробуем, как сейчас он будет ехать Давай напарник, твоя очередь крутить баранку А то что-то я уже подустал Вот таким вот образом два фермера засеивают свое поле Помимо всего прочего, с модом «Точное земледелие», нажав на твое поле, и если ты какие-то с ним манипуляции делаешь, то у тебя все прекрасно отображается вот в этой вот а, панельке. Здесь тебе, пожалуйста, и затраты на исследование на анализацию почвы здесь тебе затраты на а, количество расходуемых материалов типа минерального удобрения да вот как видите у нас сейчас 264 бакса мы затратили только на минеральные удобрения а, также показывается стоимость а, израсходованных точнее посаженных семян уже на 550 евро мы тут насадили также указывается стоимость топлива сколько было израсходовано при посадке и так далее друзья и тому подобное да с модом точно на земледелии можно, как говорится, отслеживать все ваши показатели, все ваши расходы до да, вот таких вот маленьких мелочей. А у нас сегодня замечательная погода. Работает не покладая рук, не жалеет живота своего, работает за гроши, но делает свое дело. В процессе эксплуатации нашей сейлки у нас закончились и семена, и закончился также, да, закончились также удобрения. Сейчас мой напар, напарник занимается пополнением и семян, и удобрений. Посмотрим, как у него это получится. Вот, пожалуйста, мы сейчас заполняем семена. Контейнеры с удобрениями у нас уже заполнены. Все, селка готова, значит, к очередному циклу а, в работе. Напарник удаляется опять на рабочку, пожелаем ему удачи. Также продолжая работать с модом «Точное земледелие» и посмотрев на уровень PH, можно понять, что уровень, в принципе, на нашем поле находится в зеленой зоне. А это более-менее чем нормально. Но хочется вывести его на оптимальный уровень. Это 6,5 а, пунктиков, да-да-да, при котором уровень PH будет просто-напросто идеален. Посмотреть идеальный PH на вашей почве или же нет, можно просто подойдя вот так вот к вашему полю. И вот здесь вот в табличке справа, снизу, вы увидите вот показатели. 6,3 это хреново, ш, точнее 6,3 да, это плохо. А, вот тут у нас 6,5 это нормально. Вот к такому значению нам и нужно привести показатель на всем нашем поле. Чтобы улучшить уровень PH, нам потребуется разбросать на нашем поле известь. Конечно же, сейчас за ней мы и направимся вот на... На этом замечательном красном ЮМЗ, который уже заряжен и готов. Погнали, дорогие друзья. Так, заводись уже, Колымашка. Ну что ж, посмотрев на наше, на наше текущее оборудование, которое у нас имеется, мы поняли, что у нас, оказывается, нет приблуды для разбрасывания извести. Ну и, конечно же, где бы вы могли подумать, можно ее взять? В магазине, черт побери. Ну что ж, выбираемся, значит, в магазин. И тратим наши кровно заработанные а, денежки. Да-да-да, у нас, по крайней мере, на счету сейчас еще есть кровно заработанных 240 тысяч евро. Я думаю, нам не составит труда на эти деньги сейчас взять необходимую а, приблуд. Так, ну что ж, едем в магазин и давай посмотрим, где какая у нас приблуда позволит разбрасывать а, известь. А, их можно посмотреть вот здесь вот в технике для удобрения, я так понимаю. И здесь надо смотреть внимательно. Вот эта штука у нас только для удобрений. Вот эта штука, ну она очень большая, как раз таки для извести. Мне хочется найти что-нибудь более-менее дешевое. И похоже я уже это дешевое нашел. Да, эта штука не умеет, самая дешманская. А вот эта вот зеленов, зеленая амазоновская, она умеет разбрасывать известь. Стоит она, значит, 11 тысяч. Естественно, берем мы ее в аренду. Да, я думаю, что ста стандартной стоковой вот такой вот э приблуды нам будет достаточно. Мы не будем ее апгрейдить. Так, ну что ж, вот мы и наполнили наш, значит, распределитель извести по максимуму. И теперь мы выезжаем повышать уровень PH на нашем уровне. Поле, Там в дырке работает напарник, продолжает засеивать, а мы следом пойдем сейчас распределять вот эту вот известь. Заезжаем на поляну и смотрим. Вот, пожалуйста, ох, ни хрена себе она разбрасывает-то, серьезно? Вот таким вот образом мы разбрасываем известь на наше с вами поле. По идее, количество извести должно также регулироваться в автоматическом, в автоматическом режиме из-за того, что у нас стоит необходимый а, мод. Но ну, я смотрю, что известь расходуется достаточно бодренько, и нам придется достаточно часто заправлять наш с вами распределитель этой самой а, извести. Ну и сейчас, по окончании работ, мы, конечно же, проверим, насколько сильно изменится уровень извести на нашем поле. Вот она у нас и закончилась, да? Идеальный просто. Да, я, ребят, ошибся, сказав вам, что 6,5 это самый оптимальный уровень. Самый оптимальный уровень а, PH это уровень идеальный, это 7000 пунктов. Вот здесь вот у нас сейчас так оно и есть. Ну что ж, друзья, вот таким вот макаром происходит пассивная фарминг в симуляторе 2019 с модами, когда играете вы, друзья. Напоминаю, что все моды вы можете скачать по ссылочке, которая находится в описании под данным видосиком. Там вы найдете больше, чем хотелось бы. Также, ребятки, задавайте свои вопросики, да-да-да, спрашивайте в комментариях. Я вам непременно отвечу, так как братишка Scratch имеет отличительную особенность отвечать на совершенно все комментарии без исключения. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует!